Напомню анекдот, когда человек э, приезжает на важные переговоры и нет парковочного места нигде, поблизости. Время идет, э, он опаздывает на переговоры, он делает второй, третий круг по кварталу и не может найти, припарковаться, ему уже начинают звонить, типа, где вы? И он такой, о, парковочный, Там, господи, господи, пожалуйста, э, найди мне парковочное место, это очень важные переговоры, это самые важные переговоры в моем бизнесе. Пожалуйста, я буду поститься, я буду молиться, я на исповедь пойду, я буду свечки ставить, я сделаю большое пожертвование в церкви, пожалуйста, найди место, э, дай мне место и дай мне успеть найти переговоры. И в это время отъезжает машина, освобождается место прямо перед бизнес-центром и говорит, ой, господи, спасибо, спасибо, все, э, спасибо, не надо, отбой, я нашел. Многие в кризис такие, о, класс, ништяк, я все буду делать по-другому, я теперь умный, я буду копить деньги, я буду инвестировать, я буду создавать финансовую подушку, я не буду делать лишних трат. А потом, когда кризис кончится, о, спасибо, Господи, все, отбой, отбой, э, не надо, я теперь возвращаюсь к прежнему образу жизни.